Народная песня «Неделька». Семь а за Олег? Олег? Олег? Стоп. Стоп. Стоп. Стоп. Стоп. Стоп. За хорошую учебу активное участие в концертной деятельности награждается от школы драматы. Всего успеха!